Обещает Эдзин Что все мои копии будут распроданы И моя кровь со временем стала как бензин С перламутровыми разводами Обещает Эдзин Что все мои копии будут распроданы И моя кровь со временем стала как бензин С перламутровыми разводами Мир бесконечно мал Без начала и без конца Я износил товар. Я открываю конверт, там лежат лица без всяких черт, Пальцы без каких-либо рук, Лишенный источника звук. И даже сама комната, как сумма высоты длин, Являет собой перспективу Сожженных до тла руин. Берег ночных огней, такси разрезает двор. Я нахожу внутри конченый разговор. Время поставит крест, как выпускной бал. Я вспоминаю, что Все мои копии будут распроданы, и моя кровь со временем стала как бы